И всем привет, с вами Dark Slash, и мы будем играть с вами в Outlast 2. И мы начинаем проходить. О, я думаю, что мы будем на нормале играть. Ну давайте, короче, на нормале. Это я все знаю. Все мы это знаем. Если что, я буду вырезать некоторые моменты, Ха, предупредил. Ну, а так мы начинаем. about her in Aegis hey we're crossing into reservation land now you said I'm looking for some sort of factory yeah we can look but there's nothing out here It does look very empty all the mercury in that woman's blood she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry if you say so man you bought the time we should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to Whoa! What the fuck? Mm. Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but uh, well, we're good! Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Um, um. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. I'm Lynn Langerman, here for Newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, um, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls in the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest. Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, Так, начинаем играть. Шкафчик. Так, приближать никак нельзя. Я так понял. Стоп. Какая-то яркость, по-моему. Итак. Сейчас попробуем. Или все нормально? Ну, по идее, все нормально. Так, ладно. Заводим. М -м -м -м. Классно. пока что не страшно потому что я это все пока что видел да девочки пока нас там обливают ну короче вы сами все это увидите так банк и все я дальше не играл Так, мы походу на улице. Мы связаны. Или нет? Ладно. Камера. воспроизвести так ладно я могу упасть на да? по идее ага. сюда а здесь вообще нужна сейчас камера кстати Пусто. Неудачные дубли. Okay. Мы это все видели. Так, понятно. Так. <coughs> Давай. Ага. Опа. Нормально. Побежали. О, ш**. Так это то бишь камера? О -о Или я что-то не понял? А-а-а. Понятно. О, о, фак Так, бежим. Лвальд. Очень прикольная механика опа. Что спасибо. Так это не то, а здесь. Это не должно быть ничего для Но... Я один я один Сейчас, наверное, скримак будет. Так, ладно, идем. Ага, понятно. Эй, hey. hey, man. О, oh, shit. О, oh, shit. You're. This just happened? Так. Oh. So. А, вот так можно Я... так это скриншот да типа понятно а что здесь Ладно, не будем тут отстучаться. Я на всякий случай э, закрою дверь. Ты кто такой вообще, дядя? вообще, что ли? Ну, ладно. Странный чел. Хотя здесь, по идее, все странные. Я не понимаю, где кто ходит. А, батарейки есть? Что-то хотел. -то. Но батареек, походу, нету. что это было зря. Но, наверное, скорее всего, это пригодится. Так, стучаться я не буду, но ну нафиг. Это слишком опасно, мне кажется. Хотя, блин, лучше постучаться. Так, нету никого. Почему-то здесь свет. А, не заметил. Открыть. Открыть. Стоп, тут можно удерживайте, если вы хотите. Даже такое есть ё -моё. так пин а зачем спрятаться Здесь, по идее, никого нету. А можно еще и спрятаться под кроватью. Да? А вот это классно. Типа ты вот так присел. Вот так уже можешь. Ну, это классно. А под стол. И под стол еще могу. Да блин, прикольная игра. Так никого точно Ладно. так, ну блин, я, я могу пропустить. что делаем ладно поехали бесстрашная батарейка хорошая вещь потом могу заменить пока стр ⁇ Короче, лучше прожму. А то... Вообще прям капец. Да вы что, угадайте? Нечестно. Так, ладно. Здесь ничего нету, кроме этой двери. О -о -о. Так, control Ой, а может быть не надо? Здесь, мне кажется, будет опасно. А здесь полная темнота. что-то переведено что-то не переведено Класс. ну скрин был я думаю потом прочитал когда-нибудь Света качеля. А цвет а. ползти? Понял, а, здесь уже можно вот так просто. Где-то в той стороне. Он, наверное, меня выжиждает. Я в этом уверен. Да, он, походу там. Ладно, я буду здесь. Это что-то даст? Теперь он здесь. Это вообще что ли? заметили я не понял ребят я не понял либо меня заметили либо меня не заметили Но пока что я не понимаю как в это играть потому что страшно Просто там какая-то была напряженная музыка, поэтому я отбежал. Но здесь просто толчок. М -м -м. Класс. А что? Ага, заперто. Сейчас скримак будет. Не, узла. Бин. Ладно, будем сейчас быстренько вот как-то проходить. Батарея! О, повезло. Открыть. Нельзя. Тут то постоянно здесь... Здесь лучше аккуратненько, я так думаю. Все. Чувствую. а здесь нужно пододвигать а куда именно стоп но ну... Эта лестница, конечно же, не рабочая. Значит... Не пугайте меня. Я смогу, да? О! Найс! Я смогу. Ведро. Ну да. Сейчас будет какой-то скример, да? Нет. О, Джесус. Ну нафиг. Так, нету. Так, ты нормальный? Стоп, я могу обратно, если что, убежать. Да. Он прям на меня смотрю. Да беги, беги! Ну, давай. Догони меня. Короче, я понял, что нужно было делать. Так, сюда я могу спрятаться? Дедок ходит, гуляет. И сколько он там будет? Да нет, он просто меня палить будет. Это нечестно. Так, ладно. Влезаем. А почему я не могу вылезти? Что за фигня? А Это что, прикол? А. Я не там смотрю. Он все-таки похож сюда постоянно. Он прям здесь. Давай уходи чертик. Так, ну давайте попробуем. меня не от него это господи я не понимаю как в это играть они же не тупые они просто меня сразу вот так Они где-то рядом. Но я не понимаю, где... Я хочу сюда. Запереть. Uh, так. Здесь ничего нету. Так, все. Не, не все. Мне нужно, по-моему, туда, да? Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше иди. О нет. Не, у него просто маршрут, блин. Устроим. Блин. Давай-давай-давай. Ну иди уже. ё <плёг> а, голова. <плёг> Бежим! Limps Здесь невозможно пройти. А, вот где можно. Пойди. Нет, нельзя. Ошибся, простите. Вот здесь можно. Конечно. Давай, бежим сюда нельзя. Сюда можно. туда я не хочу. так, давай. сфоткана. все. отбереть, отбереть, открыть. так. Что здесь? Жестко тебе потрепало. Речи. Так, погнали. Так, здесь дверь открывается, с помощью У вас есть ключ, ребят? Здесь что погнал ну. а где ключ мне кажется то что серьезно у кого-то есть ключ и где у тебя что ли чел Чё? где ключ ключ по идее не загорается у а тебя может быть... вроде бы тоже нету где он а понятно так погнали да блин снова еще один скримак ладно открыть Давай. Ага. Люзин, кстати, есть. Но мы его почему-то с собой не возьмем. Хотя по идее это логично. Что здесь? Батарейка. Неплохо. Е-мое, заблокировано. Что здесь? Понятно? Здесь можно отпереть. Так, так, погнали отпереть открыть нельзя в коробках ничего нету походу кстати что там происходит непонятно ну ладно, на этой части, я думаю, то что можно заканчивать. Довольно неплохо. Ладно, на этой части можно заканчивать эту первую часть. Если вам понравилось, можете э, поставить лайк и подписаться на канал. С вами был DarkSlash, всем удачи и всем пока!